Человек без кармы жить не может в основном, да? потому что карма это его поддержка, это его спасение, Просто, скажем так, в последнее время в обиходе, в культуре этому термину был, на него привнесён был негативный скажем так, оттенок, да? и мы не можем воспринимать его иначе, как с негативным оттенком. Наша первая с вами будет задача, это на ментале разобрать слово карма. Правильно, это как раз то, о чем я только что говорила. Мы привыкли к понятию кармы придавать негативный оттенок. Но карма-то даже, даже в классике бывает не только отрицательная, но и позитивная, положительная, позитивная. Не с точки зрения эмоций, которые вы при этом переживаете, не с точки зрения вашей ментальной оценки событий, в которые вы попадаете, а с точки зрения результата эффекта Вот это наша самая с вами будет сложная задача подняться с астральной оценки событий на каузальном теле, увидеть чисто математику, чистую математику, человек увидеть себя как функцию. Если вы сможете это сделать, вы пойдете дальше, если вы не сможете это сделать, то надо останавливаться на уровне третьего курса, на уровне ментального тела закрепляться там, потому что это система мировоззрения. Человек либо придерживается либо гелиоцентрической картины мира, либо геоцентрической картины мира. Либо мир крутится вокруг тебя, либо ты вокруг него. И здесь, к сожалению, ничего не сделать, пока сознание и душа не повзрослеют, должны быть таким образом, что и станет всё равно, кто там вокруг кого крутится. Но пока это не произошло, надо пройти свои уроки, надо пройти свои ошибки на той или на другой картине. Ничего с этим не поделаешь. Не корите себя, если вы понимаете, что вы провисаете или чего-то не понимаете в дальнейшем. Да, на уровне четвертого курса просто у каждого свои сроки достижения результата. Не более того. Я просто вам помогу определенными знаниями пройти этот путь ну, побыстрее, скажем так, с меньшим ущербом. Да. Но не ожидайте от себя каких-то конкретных шагов, например, которые вам были абсолютно доступны при чистке астрала, да, совершенно очевидные шаги, совершенно очевидные результаты. Здесь вы будете по ниточке потихонечку разбирать и осознавать математические закономерности построения события. Для того, чтобы это произошло, вы должны перестать видеть человека в самом секунду, увидеть в себе просто функцию, которая здесь что-то выполняет для этого мира. А с другой стороны есть собственное я есть как источник и структура накопления опыта, но ваша я есть никого кроме вас не беспокоит, никому до нее нет дела, кроме как вам, миру, богам, реальности, эгрегорам важно, какую функцию вы здесь выполняете. Если вы будете выполнять функцию, которая она предала для вас предназначила и с которой функция, которой вы договорились когда-то или в этой жизни выполнять ее, она не будет вам мешать наполнять свою я есть опытом так, как вы хотите. То есть такое соглашение. Но если вы не будете выполнять свою функцию и пытаться прогнуть мир под то, чтобы он помогал наполнять опытом вам я есть, сами понимаете, он этого делать не будет, понимаете или не очень. Получается, если миру от меня все, а мне от мира ничего, это мой движок, на котором я иду и даю Совершенно верно. Если вам от мира ничего, в том числе и препятствий, ненужных для вас, да, то на этом движке можно идти. То есть он не просто не помогает, он еще и не мешает. А если он мешает, то мешает так, что в принципе это можно обратить в пользу для себя. Вопрос, что ты в этом видишь и как это тебя усиливает или делает слабее. Наша с вами задача на уровне кармического тела, задача максимум это работа на уровне кармического тела, вычислить те самые математические закономерности, которые действуют по принципу, если то. Задача минимум исправить некие системные ошибки в своем сознании, получится, повторяю, это у вас только лишь в том случае, если вы перейдете с геоцентрической картины мира на гелиоцентрическую. То есть не будете думать, что мир крутится вокруг вас. Вы один маленький атом, микробчик в огромнейшем пространстве. Не для того, чтобы умолить как-то свое сознание, а для того, чтобы прежде всего понять, ваша собственная задача по накоплению опыта и наработки бытийной массы никому не интересна, кроме вас, никому, нет ни одной живой души, ни живой тоже, которой это было бы интересно. Если вы поймете это, ваше движение по жизни будет освобождено от ожиданий, что вам будут помогать и вам должны. Это, с одной стороны, очень неприятно, а с другой стороны, освобождает, развязывает руки. вам огромный бой. Ваше кармическое тело оно формируется в течение жизни. То, как оно сформировалось, это ваша проблема, хорошее, плохое, важное, неважное, большой опыт, малый опыт. За это никто не будет нести ответственности, кроме вас, ни на живая душа, ни неживая живая душа. Поэтому поднимаемся, потихонечку поднимаемся над пространством поднимаемся над собственным астралом, над собственными оценками, над собственной картиной мира. Она такая, какая есть, но на процесс она влиять не должна. Поскольку у нас зашла тут речь и о стихиях в частности, да, и те стихии, которые вы уже к сегодняшнему моменту прошли, в частности стихия воды, да, в которой вы сейчас прибываете. Я понимаю, что она сильно вам сейчас будет мешать, потому что вода это все таки в большей степени эмоциональная сфера да, и воздействует она на астрал, не давая вам подняться сверху. Но я хочу напомнить, что каузальное пространство это сочетание двух стихий, воздуха и воды. Логика простая, чуть-чуть подумать и задать себе вопрос, в каком случае вода бежит быстрее. В каком случае скорость воды бежит быстрее? Чем нагонят воздух? Правильно. Или нет препятствий. Или нет препятствий. Молодцы. Но есть еще уклон земли как вариант. Нет препятствий или помощи земли в этом вопросе. Уклон туда, уклон сюда. Таким образом логика нам подсказывает, что события в каузальном теле, которые есть суть сочетания, воздух-вода будут идти значительно быстрее и эффективнее, если будет минимум эмоций воды и максимум воздуха, ментала, информации. Если воздуха становится мало, а воды напротив эмоций становится много, то движение по жизни, использование времени замедляет свой темп, и вы не успеваете. Я понятно объясню еще раз? Если воздуха мало, а воды много. То вода создает препятствие движению, скорости течения воды, и ваше время замедляется. на эмоции. Да? Совершенно верно. Эмоции не дают возможности ускорять процесс движения времени. Значит, вы будете всегда в аутсайдерах, вы будете в проигрыше. Всегда. Время течет из прошлого в будущее, от воздуха к воде. Воздух гонит воду. Воздух гонит воду. Если вода сопротивляется, воздух не может ее гнать в той же, что скорость. Это чистая физика. Все очень просто, эмоции вам мешают правильно усваивать ритм времени. Чем выше по касте мы поднимаемся, тем быстрее там течет время. Соответственно, если вы не успеваете за своей касты, вы сплюхнетесь вниз. Там, где вы по скорости течения времени совпадаете. Если вы и там провисаете, еще ниже. И так до самых низов. Ниже падать некуда. Поэтому Ваша работа на кулузальном теле прежде всего должна быть связана с отсутствием эмоциональности. Не залипать на своих событиях, как на уникальных, вот что нам всегда мешает. Мы думаем, что елки зеленые, вот такого больше никто никогда не переживал, я понимаю, что такой униум, вот мне досталось от боженьки, да, персонально тебе, вот так вот. Но как это приятно думать, что ты такой избранный, что лично тебе бог делает препятствия. От этой теории просто даже не отойти. Это та самая будхиальная конструкция, о которой мы говорим, что будхиал владеет каузальным телом, будхиал формирует события. Если в будхиальном теле есть точка сопряжения с реальностью, что ты являешься уникальностью, так тебе эту точку никто разрушать не будет, тебя за нее как раз и будет дергать и заставляет попадать в ситуации, в которых ты будешь добровольно из песни отдавать свое время, энергию, желание, опять же чувствуя себя уникальным, подчесывая чувство собственной важности и подогревая свое эго. Я понятно объясняю? Поэтому поверьте, эмоции, они хороши тогда, когда они уместны, а когда вы делаете дело для себя. Понимая, что вы функционально делаете его не внутри собственного мира, а во внешней реальности, вам эмоции могут очень сильно повредить. Поднимаемся потихонечку, поднимаемся над эмоциями, поднимаемся над астралом, как бы вам не тяжело было это сделать. Прежде всего избавиться от чувства собственной важности в этом мире. Прекратите расчесывать свое ЧСВ. И видите свою функцию в этом мире, она очень пока небольшая, но она будет выше, если вы научитесь управлять временем. Это просто функция будет выше, вы нет. Доступна? Ну Тогда поехали дальше. Когда мы говорим о карме, ни на одну, одну секунду не стоит забывать, что это программа, программа математической модели, законченная, конечная. Действующее всегда без влияния, без вмешательства самого человека. Карма тема интересная, интересная, просто в данном случае мы с вами будем употреблять этот термин, если будем его употреблять, то только с точки зрения математической программы. Если вам неудобно употреблять этот термин с точки зрения математической программы, мы заменим его на принцип формирования событий, если это пока необходимо. Итак, карма как принцип формирования событий обособленная программа, самостоятельно действующая без влияния самого человека. Это очень удобно, потому что когда необходимо принимать решение или высчитывать, какие обстоятельства для окружающей реальности для вас более подходящие или подходящие менее, вы не будете тратить на этот просчет достаточное количество времени. Это программа, которая будет работать по умолчанию. Как же она работает? Мы должны это Понимать, потому что она может работать как в пользу носителю, так и во вред. А в пользу или во вред зависит, конечно, прежде всего с точки зрения эффекта, но люди эффекты не, не оценивают, они оценивают переживания. Поэтому, конечно, понятия кармы они и вкладывают негатив или позитив с точки зрения эмоций или по крайней мере общечеловеческих пониманий о том, что такое хорошо и что такое плохо. Знание, что смерть это плохо, а жизнь это хорошо, они карму как в эффектах жизни и смерти будут оценивать именно так. Зная, что любовь это хорошо, а ненависть, например, это плохо, вражда это плохо то они и будут события кармической предопределенности с эффектом любви или ненависти оценивать именно так, как хорошие или плохие. Заведомо изначально глупость, потому что надо смотреть по результатам. Иногда любовь приводит к краху и потерям, а ненависть, наоборот, приводит к результатам и возвышению как в социуме, так и внутри своего я есть. Но культура, в которой воспитывается человек, она к сожалению так ему это качество не преподает. Так не преподает. Вот, поэтому придется переучиваться, чтобы понять истинный смысл кармы, надо переучиваться. Поэтому первое, что вы делаете, это разбираете на ментале дома и сейчас дома слова карма, судьба, фатум. Фату". Трех хватит, чтобы немножко освободить сознание от предопределенности. Как работает программа КАД? Да, я попробую вам объяснить, а вы просто постарайтесь запомнить. большое количество тел, то есть не сформируется она только лишь одна на фоне работы кавузального тела. Здесь обязательно должна быть эмоциональная оценка не в плане хорошо и плохо, хорошо и плохо, это бухиальный уровень, а в плане дам энергию, не дам энергию на запоминание. Наше астральное тело запрограммировано таким образом, что в большей степени оно даст энергию на запоминание события, которое с точки зрения его астрального опыта является более важным. А с точки зрения астрального опыта является тот, который может впоследствии привести хозяина, носителя сознания к гибели, то есть нарушение каких-то физических функций мнимых или настоящих, не имеет никакого значения, если объект испугался, то есть сознание испугалось, расценивает астрал, если оно испытало болевые ощущения, то скорее всего этот опыт, это событие негативное, и ему надо дать энергию объекту на запоминание этого опыта, чтобы в дальнейшем он этот опыт постарался не повторить, То есть так считает астрал и выдает энергию на формирование какого-то определенного события. Возникает связка, Здесь у нас та самая несдвигаемая меточка, которую мы с вами любовно очищали на астрале. А здесь у нас зафиксированное событие, которое, как мы с вами знаем, информационно богатое, и сознание никуда не девается. Здесь на пересечении этого процесса болтается незаполненное ментальное тело. Но это же не порядок, да? но его обязательно запомним некой картиной мира, которая будет описывать, что такое то событие вредно или такое то событие полезно, такое то событие может привести к гибели, такое то событие не влезает в мир. В ментальном теле формируется определенный слепо, как отражение, как голограмма, всего лишь. Да? Ментал отражает зеркально, что происходит, как договорились между собой, островок и узел. через, конечно же, стихию воды, но это мы потом с вами Но каузальное тело не может сформировать событие и укрепить его достаточно плотно. То есть ему обязательно надо будхиальное подтверждение. Что такое будхиальное подтверждение для, событий, для каузального тела? Это эгрегориальная включенность, которая делает события для включенных в членов. То есть он говорит, вот это вот моя паста, я для них сейчас делаю такие тестовые тестовую программу, да, по которой они попадают, они что-то будут делать в этих ситуациях, и выводы, которые они извлекут, бытийная масса, которую они себе нарастят или не нарастят, она будет являться итогом эффектом вот этой самой ситуации. Как тест. Будхиальное тело и эгрегориальное пространство события сотворило, какое-то количество народов подведомственных этим эгрегором или этому эгрегору в это событие попало. Связочку себе сформировала, картину мира отразила, соответственно программа, созданная будхиальным пространством, эффект свой получила. Люди себе поимели, кто опыт, кто астральные переживания, кто память, ну кто что, в каждой из ситуации взял свое. И вот такая связка, когда она находится в рамках программы, то есть прописана по всем тонким телам, называется программа. Или кармическая предпосылка. Значит, происходит еще одна такая же история. Еще одна такая же история. Сценарий может быть разным. Но скорее всего, это все будет порождено одним и тем же эгрегором или близким нему. И вот если трижды было трижды подобное событие какого-то плана то соответственно это же событие фиксируется как опыт, который объект уже пережил, то есть трижды пережитое является достоянием и привязывает человека к эгрегору, который породил для него событийный уровень крепче не потому что человек этого хочет, нет, не потому что эгрегор заинтересован именно в этом человеке, тоже нет, а потому что так устроено каузальное тело, что некоторое количество событий однотипного свойства, то есть с минимальным количеством отличий, связанных именно вот таким вот способом, является для него основанием для того, чтобы объект, то есть сознание, в дальнейшем экономило время для выбора событийного поля в себе. Карма это программа построения событий будущего, вот это вот точка здесь и сейчас допустим, вот это вот ваше прошлое, вот это вот ваше будущее. Для того, чтобы программа кармы помогала выживать своему владельцу, она должна иметь особенность программировать и перепрограммировать линию будущего для носителя. Для того, чтобы программировать или перепрограммировать нужны, нужна информация, нужно из чего это делать, то есть нужны информационные блоки. Соответственно, никуда каузальное тело не может обратиться за информацией, кроме как к своему собственному опыту. Для экономии времени, для того, чтобы сформировать линию будущего быстро и сделать своего, свое сознание более быстрым и более успешным, оно так запрограммировано, каузальное тело, чтобы вы экономили время, чтобы вы попадали только в те события, которые позволят вам быть из них победителем. Значит, оно имеет предрасположенность программы, карма, взять из прошлого три самые сильные события, самые выпуклые, самые информационные, богатые, в котором уже есть батарейка, источник питания, взять эти события, сгруппировать из них одно и пролонгировать его в будущее, на это уходит доля секунды. Соответственно в сознании получается импульс, ты должен пойти туда-то, так-то и там ты будешь успешен, там ты будешь первым. Каузальное тело не знает о том, что события будущего не могут быть сформированы ни кем, как тем же самым игроком. Ему до этого дела нет. Ему главное прописать жизненную дорожку для своего хозяина, чтобы он на этой жизненной дорожке был первым и а не последним. Потому что каузальное тело нужно для того, чтобы находить выход из запутанной ситуации, не клиент, Я понятно пока mm -hmm. все объясню. Человек должен побеждать. Это его задача. И каузальное тело работает на самом деле на самого человека, а не на эгрегориальную среду. Но в согласовании с эгрегориальной средой не потому, что это их прямой договор, а потому что каузальное тело знает, события делаю не я, события делают эгрегоры. Значит, мне нужна такая программа поисковик, которая из большущего количества событий приведет моего владельца в точку пространства-времени, где он будет первым, где он будет успешным где я буду хорошей программой, а я есть моего клиента, обогатиться нужным опытом, усилить себе бытийную массу. То есть плохо ли карма? Да хорошо, это карма. Карма как раз работает на самого человека, просто программа эта сделана, к сожалению, не самим человеком, не самим человеком она пишется. Модуль кармы присутствует у каждого человека при рождении модуль, но он пустой, и да, заполнить его информацией может только сам человек, но человек, попадая в ситуацию с созданными эгрегорами, за неимением герба мы пишем простой, то есть берем только те события, в которых мы попали и получаем опыт только там, не если сознание в этот момент сидит на уровне астрального тела и всю окружающую реальность оценивает с точки зрения приятненько-неприятненько, вкусненько-невкусненько, то соответственно и кармические события он будет выбирать исключительно из этой позиции. Карме ничего не остается делать, но если клиент так решил, что это для него успешность, вот это вот, переживание вот этих эмоций для него означает успешность. Но кто я такой, говорит программа кармы, чтобы спорить с хозяином. Видите, карма это как хороший бухгалтер, она сделает баланс такой, какой надо. Она возьмет только те события, которые выделены клиентам как значимые, и на их фоне, на их информационной предпосылке будет формировать клиенту дальнейшие события, считая, что это помогает ему быть более или менее успешным. При этом она не оценивает действительную успешность. это функции будхиального тела и функции я есть. Если они проявлены, они вмешиваются в процесс инъекциями. А если они не проявлены, все происходит так, как происходит. и мы говорим про этого человека, он плывет по течению, то есть куда кривая. Плывёт. Получается, у него там что-то не получается. Да? Это вопрос 28 Такие, такая проблематика есть у всех людей, которые окружающую реальность оценивают только исключительно эмоционально. Если только эмоционально, то всегда заведомо будет проигрыш, потому что для него качество выигрыша это качество пережитых эмоций. Не успешность, не повышение бытийной массы, не достижение каких-то результатов, реальных результатов, не повышение социального статуса, а лишь эмоции, которые он переживает. Ясно объясню? Логика нам подсказывает, что эта проблема решаем, потому что все люди изначально проходят этот период, оценивают события эмоционально, особенно в юном молодом возрасте. Важно на эту тему не залипать, не залипать на эту тему. И понятно, что уже программа карма на сегодняшний момент она уже сформирована как-то, значит ее красавицу нужно переписывать. Переписывание этой программы происходит двумя путями. Первое, у нее есть две составляющие, изначальная матрица и уже дозаполненная база данных в эту матрицу в сегодняшней жизни. Значит, логика, логика нам подсказывает, что надо отработать отдельно матрицу, то есть раскрыть эту матрицу и как-то ее почистить. И второе, избавиться от ненужных компонентов, которые в этой матрице уже лежат, то есть сделать некую ревизию. Чем займемся? Удалять что-либо из сознания навсегда можно лишь только в самом крайнем случае, когда уже никакие способы не помогли. Сначала нужно попробовать перепрограммировать, если уж не получается, то тогда конечно. Итак, мы с вами видим вот эту вот конструкцию. Здесь ключом и поддержанием всей системы, конечно же, является эгрегор. Если ты трижды влез в один и тот же эгрегор, причем сделал это добровольно, он уже имеет на тебя абсолютные права. И он говорит, я для этого клиента буду сам формировать события. И начинает формировать. И жесткая сцепка с этой эгрегориальной структурой не позволит вам увидеть события, сформированные другой эгрегориальной силой, только этой, только этой. Вы просто не увидите этих возможностей, потому что ваше сознание отрегистрирует их как неэффективные для себя, ненужные. Сознание скорее выберет то, что оно уже знает, чем то, что оно уже не знает. Так устроено человеческое сознание. На приобретение нового опыта всегда надо потратить много энергии, а подсознание энергии, если оно там в астрале все очень плотно и сжато, лишний раз не отдаст. Ну Нет, нет, нет, только на нужное, давай вот уже имеющийся опыт у нас есть, да, батарейка под него выделена, никаких дополнительных ресурсов брать не надо, давай вот по стариночке пойдем, это же всегда эффективно. Как же эффективно, говорит хозяин, ну как не эффективно, ты же вижу, вижу, вот и эффективно, потому что с точки зрения астрала эффективность, это когда объект выживает, а нет, побеждает. Выжить и победить это та самая сила, с которой мы с вами будем работать на пятом курсе, это будет наша программа, как это все, все эти две комбинации уравновесить. Сейчас мы с вами должны все таки избавиться от предопределенности непобеды, то есть проигрыша. Выжить-то выживет, но выиграть не выиграет. А в наших условиях проигрыша бывает иногда силен, смерть социальной смерти, психической смерти, бытийной смерти, еще неизвестно что лучше и так далее. Таким образом мы с вами имеем компоненты. Некая первичная карма ноль, которую мы так и будем с вами называть, карма ноль это первичная матрица, вложенная в сознание программа достижения результата. Плюс К1 это карма сегодняшней жизни, настоящей, которую мы сформировали к сегодняшнему дню, то есть это опыт, который мы приобрели. Все оно в совокупности, накладывая одно на другое, дает такую программу, как карма, которая существует в сегодняшнем дне. Соответственно, карму как принцип формирования событий мы с вами должны будем разбирать с некоторых сторон. Мы с вами знаем из вчерашней схемы о том, что карма сегодняшнего дня у нас зависит от родовой кармы, то есть кармы наших родителей и собственных пережитых событий, то есть она у нас раскладывается еще на две части, на две компоненты. Дифференцируем, как уже было вчера сказано, по максимуму. Таким образом мы с вами имеем. Возможность воздействовать на сегодняшнюю нашу карму как на принцип формирования событий, как на программу успешности с двух сторон. Воздействие на первичную матрицу, воздействие на родительский опыт, на некие эталонные кармические ситуации, которые мы у нас вписаны на базе и на собственный опыт, который соревновался в течение жизни. Если мы будем воздействовать последовательно на каждые три компонента, то, скорее всего, результат мы получим. И принцип формирования событий у нас будет работать несколько иначе, чем работа.